Ну, как я и говорил, я не выходил из игры. Продолжаем с того же места. На нас напали, кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. А, никто из нас не был ранен, и грабителям ничего не, не удалось унести, но чтобы потратить... Чтобы потратить атаку, да. Чуть не сказал эту фразу, но... Чтобы отбить атаку, мы потратили три патрона. И ужасно, так ужасно довольно мы принесли с добычей. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Э, да, да. Делаем улучшенный обогреватель, который уже печь. У нас уже 6 градусов тепла всего. Поэтому они сейчас могут заболеть резко. Кажется, настала зима, да? Нет, зима еще не настала. Снега нет, но просто похолодание до 6 градусов. 6, вы только подумайте, 6 градусов тепла в доме они сейчас все позаболевают это, это все сима я yeah. mm. yeah. mm. <laughs> да погодите вы с едой сейчас сейчас будет тепло сейчас у вас будет тепло поэтому давайте давайте смотреть Уже 10 тепла, 11, 12, 13, 14, 15, 15 тепла, и 15 довольно мало, конечно, но что поделать? Видимо, пойдёт с 15, да, уже даже падает. Давай добавим еще одну тогда. И пойдем слушать радио. Нет. Нет, сначала радио. Все, Сначала радио. В сфере обстоит голод болезни. Там все дела. Сигареты, табак. Холоднее. Холоднее. Ну, вот мы уже видим, что холоднее, но не зима это. До сих пор не зима, между прочим. Ну, что Ну? Обмениваемся, давай. А что мне нужно, погодите? Что мне нужно? Погоди. Что мне нужно? Сейчас, подожди, ты знаешь, что ты должен подождать? У нас, собственно, ничего и нету, чтобы обменять, но я не знаю проводе грядки что ли сделать 19 и 1 ой 19 ага 19 сейчас бы купил 19 29 и 1 да я знаю что ты не вооружал давай мы обмениваемся да. во идеально я у тебя забираю забираю все 29 и отдам тебе за это и отдам тебе за это... Вот так. Серьезно? Уже больше надо. Нечестно, конечно. Давай, порог тогда. Отлично, мы выговорились, договорились. И давай еще что-нибудь. Я... Да, мне нужна шестеренка одна, как минимум одна. И взять. 4, 5, 6, 8, 8, 8, так и 8, 8, 8, и это даже щедро как ни странно 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, давай больше. Отлично, мы договорились. Нет, все-таки белая полоса нашей жизни в за свой Mine продолжается, потому что нам тепло, нам есть что поесть, у нас сейчас будут грядки для трав. Не знаю, может здесь? Здесь не могу. Здесь тогда? Ну, не хочу далеко все это размещать, если честно. Хотя. Давай сюда тогда, а, сюда не получится, да? Давай здесь, может. Э, не понял. Э, я не понял, э? Сюда поставь, э? Сюда поставь. Сюда поставь, не знаю. Сюда поставь, куда-нибудь уже поставь. Да? Давай. Тогда поставлю сюда. Это, конечно, зря. Но уверен, что он, он ни с чем не накосячит. Он все сделает. Он, он у нас математик. Он хороший математик. Если быть точнее. Я думаю, он все рассчитает, чтобы было идеально. Но, правда, я смогу расти сейчас только траву. Трава мне не нужна, если честно. Я хочу овощи. Да, да. Так, да. вот меня бы апгрейдинг. Вот, овощные грядки. Для этого мне нужен фонарь, 30 деталей и 3 запчасти. Не, ну фонарь, фонарь я вроде могу сделать, да? Я смогу сделать фонарь. 30... 30 компонентов. 5 запчастей, да? опять же. Ну ладно, даже. Если не 5, то возьму 5. 16 градусов в доме. 2.30 на часах. Вроде неплохо. Вроде пока справляемся. Так. Если я посажу траву, сколько воды уйдет? Скажи мне. Ага, я же могу удобрение растить. Не буду растить удобрение, завершаю день. Ах, давай. Вс ⁇ так же некуда идти. Вс ⁇ так же некуда идти. Ты спишь. Ты охраняешь, ты добываешь и идем в школу. С собой в школу мы возьмем, не знаю, может ножовочку. Да, возьмем ножовочку и пойдем добывать. Ножовка как оружие не годится, но вдруг что, я смогу разрезать двери, как двери, решетки, да. Давай посмотрим. Есть ли там кто? Я же не смогу, да, оборудовать? Да, не смогу. Здесь никого. А здесь кто-то? Здесь уже кто-то есть. Меня, надеюсь, не убьют. Хотя могут. Я знаю, что могут. Сволочи, все могут. Вот сейчас сейчас поднимаюсь сюда, мне предложат, типа, давай обмениваться, могут. Или вали отсюда. А мне нечего обменять. Привет. Да. Да, хорошо. Я знаю, что вы можете торговать. Это хорошо. Давай я что-нибудь посмотрю, но скажу неинтересно. И потихонечку, тихо. Только вот самое тихо. Селсмастер, все дела пойду да конечно сейчас опасно сделал глупо глупо сделал немного меня могли словить но вроде пока нет никого и поэтому мы можем спокойно о, -о, -о. а давай если получится своровать Нет. Ох, меня сейчас убьют. Ох, меня сейчас убьют. Вс ⁇ ладно. Переверь. Вс ⁇ ладно. побежали к выходу нафиг. Ты, блин, а? Нет, все таки день... ночь ужасная, ночь хорошая. Вот такой у нас принцип прохождения. И эта ночь была очень ужасная, потому что я потратил лишнюю ночь, по сути. День 21. К сожалению, не повезло сегодня. В следующий раз буду искать упорнее. Да, ага, пока тебя не подстрелили. Хорошо, эта ночь прошла спокойно то радует что мы хотя бы ай ай ай ай ай ай ай все Блин, надо было вчера вскормить ох ох ох ох ну ладно ну ладно получается не будут дальше голодать о здесь биография обновлялась достать еду сейчас основная цель мы должны держаться Ну, держаться это держаться еда у нас есть еда у нас есть просто я не хочу ее тратить вот в чем проблема не хочется тратить еду на вас как бы это ни звучало поэтому давай Павла отдыхай Бруно отдыхай Антон, иди слушай радио. Холоднее... Музыка... Некоторые из наших слушателей сообщают о случаях насилия со стороны военных в отношении гражданских лиц. Представители военных отвергают эти сообщения. Из-за тяжелых потерь, военные отступили на прежние позиции и возобновили стратегию по уклонению от прямой конфронтации. Перемещение по городу стол снова стало возможным. Наконец-то! Наконец-то! Весь город открыт. Но здесь опасно. Ну да, нет, я сюда не пойду. Сюда не пойду, я пойду в разрушенную вил Добывать, спать, охранять. Наконец у нас город открыт. Потому что мне уже достало порядком ходить непонятно где, непонятно как, непонятно зачем. На это просто здесь здесь тихо было тихо <смех> ладно пойдем дальше а, все понял здесь такая система давай воровать потому что я не знаю как больше быть Заложники. А, все. Ой! Блять. Опять? Сука! Зверяюсь, конечно, но... Не, не могу. Просто, капец. Везде меня. Везде меня хотят убить. Эх мне очень удалась эта игра но я не буду ее забрасывать, я буду пробовать дальше жить давай день 22 -й. я вернулся без единой царапины это правда, это правда ночь прошла спокойно но я по факту ничего не принес нельзя просто запереть детей оставив их без занятия. Скука доконает любого, поэтому мой мальчик создал футбольную команду. Они тренировались в темном подвале. Они были так увлечены, что задумали организовать кубок погорения. Мы пригласили 3 трёх... других команды, но нам нужно было решить одну серьезную проблему. Какую проблему, пожалуйста, скажи мне. И... Кажется, проблема заключалась в том, что у них не было приза, да, скорее всего именно эта проблема и была. 14 градусов пока еще более-менее нормально. Я вот не знаю, не знаю как быть, мне нечего за делать днем, серьезно, у нас нет ничего, у нас как бы все довольно плохо в плане строительства, но не очень плохо в плане еды. Потому что все-таки есть еда. Вот, вот, сказал, есть еда, появилось мясо. Скорее всего, плюс один кусок, потому что я поставлю ловушку на еще один кусок мяса, потому что у нас его... Потому что, потому что... Ведь у нас его 7 штук будет. Да, семь штук будет вместо 8. Плюс одно мясо теперь будет у нас все время. Как только крыса будет ловиться. Что у нас с водой? С водой у нас 23 штуки. Блин, книгу почитать, что ли, я не знаю. Это что это? Второй день у них голодом. Завтра они уже будут или очень голодные или нет на третий день их кормить надо да две двойные порции я в смогу сделать но зачем две двойные могу сделать одну двойную как вещи на обмен к нам бы лучше кто пришел да попросил помощи у нас вот это было бы замечательно если честно давайте смотреть Давайте смотреть, что у него появилось на обмен нового. А набор тот же. Набор тот же. Я возьму, наверное, компонентов вот так. Нет, больше. Ладно. А, у него опять все закончились компоненты. Да, ну так. 28 компонентов возьму. Дам ему за это винт. И... И, и и порох. Мы договорились. И давай еще. Что у тебя есть? Что у тебя есть? Практически детали у тебя есть, у тебя их нет. Пять штук вот этого, если я ошибаюсь. Пять штук вот этого. Ого. Ну, немного не ли ты хочешь за него? И что-нибудь такое. Почти даром. Почти даром я могу получить воду. Вода мне нужна. Поэтому я... Дам еще пару кильс. Давай. Договорились. Ну тут электрические детали нету, что да? Ну все, все. значит. До свидания. Полоса хоть и белая, но не очень, потому что мы ступоримся, мы ступоримся, мы ночью ничего не добываем почти. Нам приходится жить на одном обмене. Одна-две ночи такие прям были крутые и все, И больше мы не сможем. Да, одна электрическая деталь нам не хватается что у нас с водой у нас 29 воды 29 воды это неплохо это очень неплохо давайте дальше смотрите что еще что еще могу я сделать да ничего я не могу собственно, сделать по крайней мере тут тепло это да это да Тут тепло и это радует. А смогу ли я сделать это? Нет, не смогу. Не смогу. ту тут ту ту тут тут тут ту ту тум. Завершаю день и будем думать, будем думать, что дальше. Ах. Не знаю, давай ты спать, ты добывать, ты охранять и пойдем теперь в дом для двух семей. Здесь да, да, да, да, да. Не знаю, давай лом возьму. Лом это наше супер оружие. Это уже не раз в играх даже обыгрывалось, что лом это оружие ближнего боя. Ага сюда пойдем пока что потихонечку потихонечку и дальше дальше дальше о стоп я здесь видно я знаю ждать пока он уйдет я не очень-то и хочу чтобы меня подстрелили а, меня могут подстрелить Блин, ладно давай попробуем о как я вовремя вышел это просто лакимен лакимен я не знаю как дальше я просто не знаю как быть дальше нужна ножовка была надо было брать ножовку я свои глупости взял лом да. Павло уже в убежище да. сейчас загрузочка 23 день к сожалению не повезло сегодня в следующий раз буду искать упорнее на нас напали и на этом мы закончим эту серию потому что в этот раз я уже буду выходить из игры и в следующий день который этот вернее день он будет генерирован снова и может быть на нас не нападут поэтому всем спасибо за просмотр Всем пока.